Здравствуйте. На самом деле данный видеоролике я в принципе не хотел выкладывать, но уж хочется вас порадовать чем-то интересным, казалось мне. Но давайте будем реалистами. Новогодние ивенты, новогодние вайпы случаются очень редко в году, как минимум один-два раза, и все, потому что это Новый год и так далее. Это случается довольно-таки редко. Что хочу сказать еще, господа, меня сняли с тетуперки Растми. Что это означает для нас, для нашего канала, в принципе, для меня. Ну, как минимум, нихуя. <смех> Почему же так выражаюсь? Ну, потому что, ну, не будут нам давать монеты. И что? Я не буду покупать ТНК, сета. Так уже быть, контента будет чуть-чуть меньше. Но я с этим готов смириться. Вам не стоит расстраиваться. Все нормально. Типа, банят, и банят, и банят. Я к этому уже привык. Приятного просмотра. Вот на самом-то деле я не решил составить все начало вайпа, но ну, именно первый день вайпа, потому что все максимально таки сильно лагало, багалось, и в принципе это невозможно было даже смотреть, понимаешься? И давайте я в принципе, ну, начну наш вайп, долгожданный, со второго дня вайпа. И я вот, блядь, первый вайп крафчу просто целенаправленно на сундук порха разрыву, ни одного такой вайпа не было. Вообще никогда. Спасибо за детс... Ого, это мило. Как это мило. Блять, такие комплименты даже, блять, Тима не делает. Ваху. Вот на этом моменте, мне кажется, я как бы удивил как минимум всех моих зрителей. Сундук пороха и разрывные патроны. Редлайтинг, ты что идёт? На самом деле, господа, нет. Хочу сказать заранее, что мы забыли о том, что изменили экономику. Что означает изменение экономики? Это означает, что мы теперь, грубо говоря, даже не изучили первые... Ну ладно, первый саг я фулл изучил, второй мы просто пропустили, изучив пару пушек, потому что это реально стало сложно изучать. Это реально стало сложно добывать, это реально стало сложно крафтить взрывку. Вы сами видите на своих экранах, мы просто на втором, третьем, блядь, верстаке крафтим разрыва. Это смешно, казалось мне. Это реально пиздец полный. Изменили экономику так, что мы просто бомживаем. Ну, Успал, что, что могу сказать? Доброе утро. <смех> Вон, встал, чекай. Гарри встал. блядь, пускай встает. Вол, Гарри встал тоже. На, нахуй. <смех> Сука, что хорошо, блядь. Как я вот вот, слева дверь будет, red, понял? Поешь, Я же правильно бахую. Да, почекайте, да, да, да, хоть кто-нибудь. А, ну смотри спину, я смотрю, сразу. <таркнули> я в спину смотрю. Металл, зверь, и дальше будет еще одну да, Анатолий, готовьтесь деревянную сносить. Мы mm. же с палкой откинули два гения. <таркнули> да. Зато выселим, блять, и все. Залетайте, Анатолий. Там уже деревянный? <таркнули> да, да, да. Добивай. Они снесли вверх вход. Еще одна. Где еще солдер стоял в этом месте? Вот, смотрите. И чего тут? Я, я вход, я вход, ты блядь. А, Они лук принесли, похоже. Тут ужас какой-то. Тут ужас. Да? Тут ужас, чуваки. Ну, еще одно можно провести сишку, и там будет ферма, Ред. Попробуем. Давай, я спину. Каф вообще пустой, блядь, что за хуйня мы зарейдили? Ну они тут бегали по Они с ними меня убивали. Нет, там нигде живет. блядь. Да, дай... Нет, это пиздец. Тут что-то может быть, ломай этот ящик. Блядь, что за хуйня? Ну тут вроде бы кажется, что тут, тут что-то есть, блядь. Сука. Угу. Ну, тут нихуя нету, по сути. Варвары, блять. Ну, блять, не, они где-то сейчас живут. Это их киба, чтобы нас заебает, скорее всего. А, он на канале, по-моему. Так сейчас бы мы тыпулить, мы с ним брать мало. Боже, извини. Это Что говоришь? Даже это, блять, выгоднее, чем то, что мы рейдили Бедный чел. 40 к скрапа. Ну это, блядь, даже это выгоднее, чем то, что вы чуваки. О, в дерево. Забираешь в дерево. Сука, я ты гений. Не пережми, не пережми. Ну не пережми, блядь. А, ну ладно, пережимай. Вопрос нет, Анатолий. Не двигайтесь, Анатолий, вот сейчас. Вообще не двигайтесь. Там онлайн, да? чел выбегал из этой хаты в конюшню Больше его никто не увидел Давай, ебаш, ебаш Ну или вот так вот Ты чё, ебнутый? Вот так вот Ебать тут ящик, ЕБАТЬ Надеюсь, это... Ну я надеюсь Вроде да, вкусно 19 разрыва есть, я звутал Ну... Гранник, алло Гранник? Да Блядь, коптер Украли? Либо вот, не, бомба, бомба я гранник, Тихо. Да, да, да. О, сейчас У -у -у -у, <г Georgi> hmm, на грани в баски будет. Не бегом. Видел? Я ведь хп. Убил. Сейчас мне опять... Дай блять. Дай грибы, блядь. Я не бегу Какие... Я не лотал грибы. Бля, почему у меня первый опять-то с хуйня? Подойди за мной на коптере, мало ли мне пиздут опять. Анатолий, вот сюда вот прибежи. 5, 6, 6. Ебать! А, это блядь, да. Блин, нахуй так далеко убегать? Неверко убежал, золотой труп. Ну да, блядь. Блять, нет. Ебать, они не ссать начали, пиздец. Ну да, я бы тоже салфет. <laughs> как забегали, блядь? А как я наверх? я наверх, как я на подпадаю. Да? ПБ. Давай, Анатолий. Ребят, блядь, дом... Ребята в дом зайдите. Да. А, я пошел. пошел. Я думал, похиль ready. меня, похиль меня, похиль меня. Рейди, рейди. Мне, блядь, во время перезарядки сейчас. Дальше, дальше. Ага, я похиль. понял. Все, отойди, отойди, отойди, У нас Ча, у нас чего у, нас че, у, нас че, у нас че. Уйди, уйди, уйди. Од один умер. Добивай. Убил? Коптер. Да, Выписыв... коптер следите. Осталось Ча. Это, по сути, это окон, Надо с палки расхуярить. Кофейка под дом, слева, слева, слева, слева, слева. Мы как вашим, как вашим. -ка Пока. Пока, минус два. Ну быстрей, домой. Куда мы лезем, робо-ебо? Всех перегибал. Я, пуля ебать, наконец-то. Вот знаете, именно на этом моменте я задаюсь очень интересным вопросом комьюнити Ростми. Дорогие друзья, за весь вайп вам упала хотя бы одна елка из подарков. Хотя бы одна, неважно, просто одна елка за весь вайп. Нет? Так и нам тоже. Что я хочу сказать администрации Ростми. Изменение экономики это ужасное нововведение. Ну, Но Родис стало более... Сложнее, более, блять, затратнее. В принципе, играть было затратнее весь вайп. Блять, ты не можешь даже адекватно изучить тот или иной верстак, потому что ну лута крайне мало. Я вообще молчу про классик сервера. Вы понимаете, саму суть. На модовых серверах мало лута, блять. Это уже звучит смешно. Ну так давайте ближе к сути. Мы рейдили для того, чтобы забыть елку. Новогоднюю елку новогодняя ферма казалась нам весь вайп. Ни одной елки. Почему в новогодний ивент не упала ни одной елки? ни мне. Не тем, кого я рейдил. ФК есть и банирует всех. И вс ⁇ Давайте тут засклимся, пошли. Давай. Пошли, типа. Ой, я вообще. О, ты же этот гей купил в полном фрако. Шалунай. Шаупай. Ой, блядь. Не, другой чел. Бомбы принимай. Очень темно, блять. баный ваш рот. Бомба принимай. Уйди, Уйди, уйди, бахну. Уйди, бахну. Одна. Да ты гений, что ли? Это ну, можно просто пробежать, если что, он держит в курсе. Да и всё, да Я пробежал. Дейский, тэпайся. Встал. Кинь разрывы. Вот он. 250. Вообще никак не помогло. Так у меня только на одного себя стак остался. Это же последняя ну, дверь, дверь, да? Да-да-да. А. Тормально ну, Кого я там, блядь, убиваю? Что за бред? Кровь появляется. Вон там труп. Там слиппер. Уже нет. Пам-пам-пам-пам. хуя. Руды нормально, вроде бы окуп. О, сундук этого. О, гаражка, наконец-то. Редко, это вот новые видео. Попросить. Скоро, брат. Надо бахать, отойди, бро. Детский отойди. Это далеко не основа. Четыре стака непарные, как стака непарные ВВК. Это по-любому тут, тут где-то надо... должно быть. Да не Ведь... все. Тут надо все выдолбить. Да, это все, тут даже ящик компонент вот. Лежит ну не да, просто 4 сандука э -э непарные ВВК, это дохера. Чел, ок. Да-ну. слышишь? Давай я по твоей реакции, да, что это? Давай. Да, я тебе закрою. Погнали. блин Ждем. Блин, ну давай, давай. Я скажу, когда открывать. Окей, давай. Она крутится. Попробуй объяснить. Вот сам попробуй просто, как крокодил, это объяснить. Вот я гроза закрыл. Ок. Так, давай. Бум, О, Уже умеете, не, не. да? Резко садиться. Полетают, они... полетают, полетают. Не, они сядут именно тогда, когда мы будем. Ну, типа, на земле. Это клоуны, типа, забей, понял. Да вам либо путевки, типа еще какой-нибудь хуйня. Подожди, они сейчас сядут. Не, они не сядут. Вот это можно зародить сейчас. Правда, на, крышу, на крышу, на крыше, на крышу. А, вот это надо рейдить, у них как минимум есть оружие. На крыше сядь. Секунду. хаты да нас тут перекосят так со он, он, это соло чел он ничего не сделает быстрее думай думай а над этой а хаты пару железных одна деревянная дверь чуваки бери я, я не могу просекать меня контр okay. okay. у нас гости да хуя да это просто колода сзади я сдох ты тоже да сколько ебану рассказываю тима а, два коптера один спорка сам себя убил Понимаете, сам, саму смешную ситуацию. Куферам, есть, сколько платит, ты нам пизда? Поним. Поним. Чуваки, чуваки, смотрите, Анатолий. Алло. Анатолий, смотри, инфу даю. Да. Ты рейдишь, я скинул ракеты. На, на, на. Дальше я чикаю этот ход. Они никак вас не убьют. Иди сюда, Яски, быстрее Минус один. Это, это, это отойди, отойди. Начни, а рой, начни, рейд. Сейчас ракету беру в руки. Давай коптер заберу. Сейчас, стой. Минус один, домой. А там коптер стоит. Начни вывез его. В чем проблема, Анатолий, не тупи. Брати, блядь, больно. Погнали, забегаем. Кототип, кому нужен был, забирайся. Забирайте, в любом случае, нас чтоб в спину не пизданули. Уйди. Заряжаю. Вот отсюда. Пробуй. Там не важно. Бежит Чел. Ну, видим, чел бежит сзади дома. Бежу. Забей там. Э, наш, член, член. Это, это забей. А, а куда ты? В какую дверь? Правую, левую? Правая, правая. Головой какую дверь забей? Одна дверь. задип она. Все, full двери дип. Заходим, а заходим. Full двери дип чуваки. Один. А все, Мы в шкафу? Всё, мы в шкафу. Однажды, залетайте. Шкафу. Просто сидим, сидим, ставим шашекам. Ретер, могу лестницу к нам сломать? Надо? <клес> да, бро, да. ломай. Да, да, да. -да. <клес> а, ну ты изи-это. Изи-изи-изи-рэйт, изи-рэйт, поздравляю. Спалки, поделите. Все, все дыре сломал, мою лестницу точнее. Вот а эти ящики не ломай, которые под Кедлоком, мало ли, там что-то будет. Спалочки надо ломать, чуваки, смотрите. Я в дверях стою. Вот эти спалки. Стой в Маленький спойлер. Внутри хата ничего не было. но именно в бункере. Далее мы решили заразить хату, которая была максимально близко к нам. Бля. Жалко челов. А, стой, стой. Убивай блядь, он нам в любом случае животное убивать. Ну да. Хотя на его глазах? Типа вайп шевотер или еще раз? Я не знаю, что хотел придумать. что такое уже получается. Идея, на крыше бур, на да. крыше пиздец аккуратно может у них скорки есть два хазика бля, ну бля. клоун куда ты коптер садишь свой долбо ⁇ отойди отойди отойди, отойди, отойди, отойди, отойди. давай да. три погнали 2. Ну все, на этом все. две минуты от блока, не заберем ничего. Всем привет, подписчики канала Муркинь, Канялий Буркинь. Я яскиди сюда, на один ящик, один ящик, на. на один ящик тебе, бро. На. Нихуя тут такой лут падает, охуеть, я даже не знал об этом. НИХУЯ! Это ты норм. Говно. Ебать, что за желтый? Ага. Ну, а у тебя я тут? у я не фильм. Быстрее. покажи мне скажи елка пожалуйста тоже мы имеем пять больших подарков которые лутаются грубо говоря за полдня активной игры но это хуйня что еще баги соответственно некие квадратные фигуры появляются у тебя перед экраном Редлайтинг может и ночью тоже будешь лутаться, чтобы выбить елку Окей. Отойди, детский, чтоб не, не все сдохли разом. Не сдохли, нет? Они уже сдохли, может, нет? Он в центре. Один умер, один остался. Рей, да, рейди, рейди, рейди. Минус еще двое. Коптер, коптер, там, надо выгнать. Я толта. Зародил? За Открыто? Да. Три ракеты. Отойди, отойди, отойди. Ухожу, я залутаю. Пусть увярится. Фух. На ракеты половину. На а, ракеты половину, чтобы я все не проебал, Забери. Бля, аллотистка. Пишет, чего там? Ты что там? Коптер отгоняйте. Скорее всего, ему выжил пизда. Потяни его. Есть чем? Бля, такие гений. То тип слышишь, или чего. Вот да, да, да, больше вот Там, тем более спалка. Она к нему углубку. Его, лит... его 150. Mm -hmm. Сколько у тебя ракет? Три еще. Нет, три. сколько есть Три. Коп, да? Жди там, он. Еще коптера. Два коптера взят. На меня съест забуду. Он спрыгнул. Меня бахну. Да? Да. Он сам сдох? Не знаю, но он просто попал, нет, Нет, он не. Вышел, вышел, вышел. Блять! Скраников! Детский живой? Нет. Сейчас, сейчас отойди. Идут. Отойди. Фугаски, фугаски. Не ко мне, вот там, молодец. Знаете, вот тут, мне кажется, все было максимально таки странно. Чилы не писали в чате антирейд, челы никого не звали. И тут на тебя коптер и два мвк с ракетами, готовые нас просто разорвать. Казалось бы, это просто банально нам повезло так. Но нет, и вы скоро поймете, почему. Сзади. такой, такие, Разок. сука, такие бичи ебаны, я в ахуе. У него боевую ебану, Минус один. Я с отойду, или да, Подожди, да. Арт. Подожди, Он сейчас улетит с граником. Типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, типа, Я типа, типа, типа, типа, Ну походу сам себя. Я <связь> за две боевые конюши, красив, Ээээ... Ред себя, Тайк. Как же ты заебал, далбай. А, это фрикин. Хорош. А, сосать. Кто-то умер. Да, да. Да. Он совсем походу, Я убил. Не-не-не. там еще, там еще, там еще. Ч ⁇ 92. Гладный боже! Лутайте. далбай, далбай, далбай, далбай, далбай, далбай, далбай, далбай, далбай, что далбай, А, пока что далбай, далбай, далбай, БП? Нет, ну они охуели играть с этим, я что-то говорил. А х какие две? Итак, что балу-то? Ага. О, рейдит. Рейдит. Скоростными, походу. Сейчас проверим. Это сколько, наверное. Ж железо рейдит, надо еще один шкаф ебануть сюда. Ой, блять, верстак. Найдите верстак. Второй, третий, неважно. Второй нашел, ладно, похуй, отойди. Отойди, отойди, чувак, отойди. А я могу чинить? Бляя, суки. Я могу через еще. Стенку, хиба, да все. Там еще где-то два выхода с этого, с Лугаски два выхода. 200 хп на этом. Киргир, блять, а че он тут забыл? Да-да-да. На территории шел? Не, что? лучше пускай один чекает, зачем втроем? Нет, я здесь могу стоять, спокойно. Куда КП мало осталось? Не ломай бимба! Это не я. А, не ты ФКС кидаешь? Не, они кидают. Ау. Казалось бы, это уже наша хата, мы зарядили зарейдили успешно в онлайне, и, казалось бы, уже поставили шкаф, верстаки, она наша. Нет, на самом деле нет, потому что как только мы кого-то убивали, ставили шкаф, туда кто-то опять приходил, ну видать соседи или же 4+, несомненно 4+, но то, что мы увидели дальше, это нас шокировало больше. То есть, мы потратили огромное количество взрывки, и тут бац, на тебе подарочек, охуенно, и кто же нам восстановит нашу взрывку? Кто? Понятное дело, никто. О, блять, что за пиздец? Что за никто? пиздец? Что нахуй? Что это? За пиздец? Что это? Никогда нельзя было чинить, по По факту. Я еще Кирка долбил, что за хуйня? М -м -м. Это пиздец. Надо, короче, надо шкаф с, э, снести, нахуй, РБ накинуть, чтобы не чинить не могли. А как, как? идти в чужом регионе, бля, же нельзя пользоваться. Да, у нас, несомненно, кончилась взрывка, потому что мы сначала зарейдили огромную хату, потом отбивали огромную хату и в итоге ее просто починили. В Арб было все равно, на КД им было все равно, и то, что там стоял шкаф, им было вообще все равно наплевать. Они просто чинили, чинили и продолжали чинить без какого-либо КД. Это на самом деле неправильно. Я бы хотел высказаться. Это реально неправильно. Верните, пожалуйста, хоть потраченную взрывку. А где он? Вот он. А, с, с, с этой стороны. Стань, стань с этой стороны, да стань с этой вот, вот, стороны. Вот. Стой! Вот туда да, встань! Вот, не... вот туда вот где стреляю. Да, да. Ну да, нет, ты тупишь слишком. Я убил его в смысле? Ты его убил, да? Я девяносто восемь раз. Ну убил же, боже. Это, кстати, реально 30 то есть, а идти. 700 за винтовку, что нахуй? Она столько стоила. Нет, блядь, ты что, ебнутый? А, есть. Она никогда не стоила 700. Что за блядь? 500 за аллерку, что, ебнулись? Что Подбери. Она 500 стоила. Все 10 сталков. Она 10. не стоила стоить. Аллерка э, да, 500 10. стоила сюда. Она... Не прикол в том, что она не стоила столько. Да, а, не стоило столько На самом деле, господа, очень довольно-таки жестоко По сравнению с к нам Почему? Давайте будем реалистами Очень сильно повлияло изменение экономики На, в принципе, весь баланс игры Потому что, грубо говоря, 3-4, а может и даже 5 часов Было потрачено на, грубо говоря, 5 стаков Экспы, это очень и очень мало Овер мало И давайте будем реалистами Грубо говоря, залутали full карту И очень и очень грустно Полтора ящика серы А вот и, собственно, начало самого долгожданного рейда на сервере Squad 2. Это будет как минимум интересно тем, что челы были в онлайне, как минимум у них работали турели, как максимум у них было много кибиточки рядом с домом, то есть их было реально сложно рейдить. Желаю вам приятного просмотра, соответственно, там было много багов. И вы скоро поймете какие баги и какой резонанс нас ждал в конце рейда. Да, у них пуферки сплошные. В двери не вижу какие. Мы пока за печкой. Забиваем. Что-то взял. Вроде ракеты. Отойди от меня, отойди от меня. На ты в сторону сел. Иди в палку. Погнали. Отсюда. Они в кофейках ходят, блядь. Они какие-то нищие. Выше бери. Прямо еще ниже. Блядь. Спрыгивай. На обходе железные стоят, потом в круговую улицу идут на боку дверью. Бля, кладут, туда, нет, металл поставлю. Так, ну и что там, Анатолий? ч то количество хуй вы узнаете. Mm -hmm. Сейчас, я просто наживте, чтобы меня никто не спалили. Таким mm -hmm. бонус сразу, не падеться. Mm -hmm. а, вышел бомж, смотрит на вашу хуйню. Да? Да. Если ты в голову попадешь, ты пережмешь. Два, про два чела просто душат, ёбнутые, я их чуть не убил, кстати говоря. Ага. Ну да, смотри. Давай я скоростной Я, я могу сенька поставить? Скоростной правда, давай. Ха-ха-ха, срочно в ДС, кидай свой дискорд. Мои, блядь, серф, кукурузы засадили, блядь. Что нахуй, как я его не убил? У меня скорка... а не, не одна скорка. Я альта в четыре нажал, блядь. Мы стыд в три, Минус долбоб. Хорош. Анатолий, ну, приятно, нам, его. Да? А ну тоже лутай его. Амакаш, лутайся. Ну, лишь вами... да, я сам нету. Так кто приходит? я сам зол, да. Убирайся. <звы> Все, доступа у них к, к нам нету. Дальше, надо рейдить. Ага. У них сверху какая-то хуйня есть. Вон там сидит да? или... Где гаражка? эта хуйня нам больше тоже не мешает Блять, ебейшая проблема заключается в том, что тут реддить невозможно я, болен, я понял, я понял, я сдох а, Анатолий, летите за ракетами нам этого не хватит точно, можете лететь если вы к нам закиньте, и все Дэн, один подлези ко мне, пускай там естик постоит, подойди первый раз, блядь я могу бежать или нет, Дэн? Подожди. А, ты тут все понял. Да тут вообще Где без разницы, либо влево, либо вправо, потому что я тут более выгоднее. Блять, не видно ни, не ни пизды, пизды. я, бля, Я вижу, вон... все нормально. Как вы это видите? Я все вижу, ну, темно, но я это вижу я, тоже. Бля, я драчу без гамма стоков, понимаешь? Я все время без гамма играл. У меня просто ярко, максимум. Ну, да, да это самая... Я тебе могу скинуть спрингом, еще видно ред. Бля. О, блять. Это я, конечно, зря сделал, ну ладно, похуй, не хватает уже, вот на данном моменте не хватает уже. я что-то точно сейчас, с На одном ракету больше пустил, сейчас в комментариях какой-то попки напишет. Есть прототипы в БК, блядь. Да, кусок камня у вас? Есть кусок СКМГ, блядь. ну ладно. Надеюсь, это поможет. А, ну да, поможет. Сейчас чекнем, что по урону. Боже, пулик пикает. И... Да то, сказать, ну! Глок ломает! Вы зерофлите? Стоп, стоп, стоп, Подожди. А не или нет, стой? Ебануться, а что? Без Он 50. снес 50 за обойму. Что? Ну, что, блядь? Как Блей, тебе? Как патроны. тебе? Антолий, Чуваки, как тебе? Нет, ну... Домой, блядь, дети Пиздец Если это работает, то, блядь Фейер, фейер, Минус, минус получается 60 хп Банна За двость 18, блядь, на минус 60 хп вы тебе, бля, у тебя елнутрь Я за этим рекомендую Об этом не говори, блядь, пикай, раз Атакуй анголы, забей хуй на него не-не-не, не, я не, я не, я просто это... одному сколько, блядь. Я шо посрался. Слышь, Сейчас. У вас кибы сбил. Варяки Вики там да хуя было, я там строку прям драться. Там, просто нести Сука, что? кто подумал, что мы будем, сука, рейдить, блядь? Банами? Глоками, блядь, глоком, сука, рейдить. А, не-а, не Ну так вот, надо. Нихуя ты прокурист. Сразу залез, что ли? Будут в воздухе залезть, пока не дожди, подняться. Он за дверью. Да. Молодец. Отойди. Это ему никак да, не вы. поможет. Ну, все. Прикрывайте меня. Вот сюда вот можете встать, тупо, вот сюда вот по углам. Пошка, как Вот так вот по углам ставайте просто. А ты, двигайся. Детский, не я двигайся. А слышишь, меня не ебнишь рядом? Нет. Ну, отойди лучше. Вот сюда вот встань. А так не ебнишь меня? Нет. Тут, блядь, оказалось очень даже выгодно на самом деле. А, ресни Переносит? Куда, куда он, он переносит? По дверям Я не знаю куда тут по дверям переносить, потому что мы, грубо говоря, все двери принесли Они, возможно, переносит кто зол? золу типа, не понял? Нет, а -а -а. все. Что? Там еще двери? Ну, конечно, под Биллион дверям Биллион, они все там сидят, все там сидят Сколько он бил? Бил? Биллион, что они все там Что? Ладно, все Вануши бе на не ебнуло. Все. Снесли. Диспавни серу. Сид С, Су с разрывом. Ой. ПНК, ну тут что-то есть, НК, серу блядь. Так Поро. они куда-то ракеты наши унесли. Мы им проебали ракеты. Ну там, вот там где-то тик сидит. Пошиди заходим. Блядь, смеи, смеи, сиди. Скинь а. сразу в трюку. Ну, тут хуйня, на самом Скину деле. В Нету? Нету, тут просто калаши. Калаши и хил. Просто сейт. Давай следующий кибо. Давай. Бля, соберись меня, нахуй я нахуй тут сижу. Еще вот это давайте, либо идем по-быстрому. Тут я ничего. Нихуя тут нету. Ну, не какой-то залп и встают райт. Не знаю, как может Мы бахнули можешь, все кибиски, грубо Ну, одна осталась, если что. Одна осталась, последняя. Во все, во все бахнули, зади Одна осталась. Вон она? та, вон та. Вот где-то. А, там нет ничего, яски? Нет. Мы зади, поди её. Мы, блядь, Эй. все бахнули. Пиздец. Чё им снять за этой микавере? Вот здесь, где я стою. Почекай, мы да. вот, вот сюда вот чекни, Анатолий, мы тут не чекали. Вот тут. Или вы Один чекали? Сундук. Сундук. Нет, Я нет, там... мы бахнули это. Ул, а, чекали. мы там не чекали, мы там не чекали. Забери. Ну, блядь, хуйня. Ой, отойди. Ой, блядь, это зря вы, Анатолий. Вот и все. Конец нашего долгожданного вайпа новогоднего. Причем. И я что могу сказать в конце этого вайпа, господа, новогодний ивент получился новогодним крахом, потому что ни одной елки нам не упало, никому не упало. Освещение было полностью уничтожено и загублено, потому что оно было постоянно выключено и было реально темно. Из багов их было реально много, все они у вас на экране. И что я могу сказать? Как минимум, ну, администрация за три месяца новогоднего получает этого реформирования ивента облажалась. Очень и очень сильно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был RedLighting. Что могу сказать? Мне кажется, администрация рассмел, что надо выделить еще больше времени. Три месяца это реально мало для них.